Блин. Просто никогда не додумайтесь, как я умер. Этой жесть. Никого не трогаешь. Вот прям вот спокойно решил такой в пассивный клуб поиграть. Едешь себе, едешь. слабончики там в центр круга, никому не мешаешь. А тут бац, и перед твоими глазами пугаться. что он все приехал, молодой человек. Ну, допустим, я застрял, пытаюсь выйти. Хуй на нане -на -на, типа, блин. Ладно. А тут, бац, я погибаю от падения. Просто, ёпра Я люблю пупк. Очень люблю.